Всем привет, ребят! Сегодня залил тестовую, опять же, прошивку на весту 1.8 SWH. Женьком на днях мы откатывали в MA1 прошивку, а здесь в CM1. То есть они как бы база разная, но калибровки там приблизительно одинаковые. То есть, ну, накида на калибровки одинаковые разные как бы версии софта вот ну человек покатается посмотрит что и как но в принципе у тебя же подергиваний до этого не было никаких Нет, вообще ни разу не но... знаю вот у кого там они появляются вот другая машина как мне говорили что Женя там типа у нее никогда и не было никаких рывков тычков и там подергиваний вот вам другой автомобиль и другой владелец то есть он Силь езды наверняка разные. И опять же никаких проблем нет. Я не знаю, почему возникают у кого-то там какие-то проблемы. Затрудняюсь что-то сказать, потому что с кем я ездил, ни у кого таких проблем не возникало. Вот сейчас как бы и жара у нас сегодня 35 градусов, опять же обещали. Я не знаю, сколько. Ну да, вот 34. Ну, я не знаю, там, наверное, не увидите. 34 градуса и сами понимаете опять же плотность воздуха низкая и ездим естественно с кондиционером потому что иначе как бы невозможно ездить ну вот и проблем в общем то никаких не возникает я, я не вижу никаких ни тычков не подергиваний, все ровненько вроде сейчас прокатимся еще посмотрим но ну, опять же это в тему на тему, точнее того, что мне там в, на ютубе писали, что какие-то подергивания, отпустил педаль, потом нажал в пробочном режиме и она какая-то эти 5-6 каких-то подергивания откуда-то берутся, я не знаю откуда они. Так, разгоняется ровно подергиваний нету, все плавно здесь особо не гони, там камера висит mm -hmm. ну я как бы, да, на плавности делал это, да, так, даже так. с кондиционером то есть все вполне тяга как бы нормальная она начиная там с полутора тысячи уже, блин. вот ну мы да. на пятый едем ну 2000 да. оборотов она как бы 80 или сколько там почти 80, да. ускоряется тоже нормально Спецы, вот дожимаю газ все, на поездку даже передачу ну, скидываю, не надо. ну да и дергание этих нет да. и... есть, вот, ну вот смотри отпуск, отпусти да? да газ отпусти потом нажми как бы, ну, ну не он, не в пол там нажал нажимаю, ну как бы ничего не происходит. Ну понятно, что она начинает притормаживать мотором, но вот этих, как вы, дерганий, как там писали по 5-6 штук после отпускания газа и опять же нажимания в пробочном режиме, мы можем сейчас тоже это показать, как бы Если это, конечно, надо. Давай где-нибудь попробуем медленно катиться, как в пробке, и отпустить газ, а потом нажать, ну так, мягко. Справа, вот да, вот здесь сейчас попробуем Там, наверное, на первой передаче Или на какой там едут пробки Ну вот сейчас первую передачу поставим угу. ну, вот, вот все ровно Отпускаю Ну понятно, мотором тормозит Вот, вот нажал. нажал Едет, вот отпустил мотор затормозил, дальше, сейчас вот. вторую вот, вторая отпустил, нажимаю, ну мотор тормозит, ну а, да, ну, ну ничего ну, такого ну, там нету, вот разгон. уже все главное, все хорошо, ни тычков, ничего. Ну я ну, говорю, что не, нет проблем никаких, я не знаю, еще попробую залить. Другим ребятам и в регионах попробуют эту тестовую залить э, прошивку, и должны ребята там отписаться, в принципе, по поводу э, их ощущений, как бы, если у них эти проблемы, опять же, либо они есть, либо их нету. Соответственно, это будут уже разные автомобили и разные водители. Тут как бы... Не, не, не то, что как говорили, что Женя там специально, он там ездит, вот как-то так вот, у него никаких проблем не было. Ну, у него и не, не было изначально, я не знаю. Ну, были, конечно, на стандартные прошивки но на моих прошивках этих проблем не возникало. Так что покатается человек еще, соответственно, мы на связи всегда, и расскажет потом мне, если какие-то проблемы и будут, то будем устранять их. Опять же, не забываем ходить под видео, там у меня ссылочки, драйв, контакт, колокольчик жмем, подписываемся ну, и ждем новых видосов. Всем пока!